1929 года ровно в 17 часов 55 минут Васисуалий Андреевич Лоханкин объявил голодовку. Важно, уже ли ты в самом деле уходишь от меня? К Да, я ухожу, так надо. Ну почему же, почему? Потому... <связывая> Потому что я его люблю. А я? же я? Свижу. Я еще вчера оставила себя в известность, что я тебя больше не люблю. Но я. Я же люблю тебя, Варвара. Это твое личное дело. Я ухожу к Тибурдукову. Так надо. Нет, так не надо нам. Не может у нас этот человек уйти, если другой его любит. Вот, все, он, все люди. Или Зерклю, Фрэн, Синон. Морти! Шопенгауэль, Фрэн! Может? Может? Ох, найдем скипись, пойдем скипись. Животные штуки. Так, смешно. В таком случае я подумаю. Я буду вода неделю. уходишь от меня. К Тибурдукову от меня уходишь. Что ж тому, к Тибурдукову, нынче ты, мявская, уходишь от меня, так вот кому ты от меня уходишь. Ты похоти предаться, хочешь с ним?